Всем привет, с вами Константин и вы на канале Строй Гарант Анапа. Сегодня мы находимся в коттедже поселке Звездный. И хочу поздравить наших клиентов, это Евгений и Елена. Они выбрали у нас дом, вот этот красивый, 106 квадратных метров. Пойдемте поздравим их с наступающими праздниками. Здравствуйте. Приветствую Евгений. Да. Очень мы рад. хотим от нашей компании «Строй Гранд Анапа поздравить вас с наступающими праздниками. Это с Новым годом, спасибо. с Рождеством. Такой символический подарок от нас. Mm, спасибо. Очень мы ценим своих клиентов. Благодарны, что выбрали вы именно нас. Поэтому хотим пожелать вам здоровья, счастья, мира, как говорится, обосноваться на новом месте и чтобы здесь все началось, как говорится, с нового листа. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо большое. Я тоже очень рад, что я Обратился именно в вашу компанию. Скажу от всей души. Приятно удивлен. После той всей информации, которая в СМИ идет, там обманули, там не достроили, там что-то там не получилось. Очень приятно. Удивлен, что есть такие компании, которыми можно работать, можно верить. И качество, и время, вообще весь коллектив мне понравился. Вот от всей души, без, без всяких там преувеличений. Наслышан, что вы очень долго присматривались к нашей компании, и ваша жизнь была связана со строительством, поэтому вы о стройке знаете не понаслышке, а прям… Ну, вообще-то я 40 лет инженер-строитель по образованию, 40 с лишним лет занимаюсь строительством, связан со строительством. Поэтому, да, я немножко вижу, понимаю, когда первый раз показывали готовые дома, мне очень понравилось. Понравилось качество, отделка. Ну, в общем, все вот в комплексе. А когда познакомился с вашим денежером Александром, кстати, мне очень понравилось как человек и как специалист, она очень грамотно все объясняла. Убедительно главное. Потому что сомнения, конечно, были, и в процессе строительства они развеялись. А теперь вот уже результат, я вполне счастлив и доволен. И тогда пожелания -то в нашей компании? От всей души быть... желаю вам счастливого Нового года, удач, успехов. И я думаю, что у вас хорошая перспектива с вашим отношением, с вашим коллективом. Добросовестные люди работают, добросовестные отношения, желаю всей души удачи, счастья. А клиенты у вас, я надеюсь, будут, потому что такие компании без клиентов не остаются. Много сегодня тоже именно дистанционно присматриваются к нашей компании. Мы вас благодарим за то, что вы, как говорится, может быть, кому-то дали еще один шажок на тому к успеху, чтобы купить дом именно в Анапе, на Юге, может быть, в нашей компании. Поэтому, если у вас есть еще какие-то сомнения, вы можете обращаться к нам, и мы обязательно поможем вам подобрать ваш дом, как сделали это Евгению. Сегодня он живет уже в своем доме, обустраивает его. Мы очень рады за него, и вы можете быть тоже нашими клиентами. Всего доброго, всем пока, и вас тоже с наступающим. Спасибо.